меня отлег. Ты... Вот за дверкой? Да, стреляет. Или слева, за, прям за этой... Вот за дверкой и где эта штука такая? где выходить Слева. Да, там чуть дальше. Он вот на меня отвлекен. Ты его увидишь? Ой, меня целится. Меня целится. Убьешь его, вот давай, вылазь. Он смотрит, тупо легко его убить. Пойди, пойди. Потом... Ты видишь, кровоток не идет. Не идет. Лег. Лег. Он лег. Или ты ему ноги сломал? Или он лег, или ты ему ноги сломал? Не один. Нет смысла идти, другой смотрит. А, нет. А не, да, походу ползает. А не встал. Потому да, что он только сесть может и все. Чем он там все слева ищет? Да. Давай я сюда слекаюсь. Походу с моста посуду. какой там еще да? там еще. кто еще ещё был? Не знаю, что точно. Иди, сходи, проверь. Есть кто? Сейчас. Слева там, смотри. Сразу ходи, всё И мост, смотри. Опасный мост. Пока чисто мост. А, вон ползает, возле ползает, возле входа. Влад, иди сюда быстрее, быстрее сюда. Смотри, сейчас будет ползти по дорожке, по дорожке будет ползти. Возле забыл возле тюрьмы. Ой, возле белого здания. Там ползает. А, ушел. Значит, будет палиться окон, наверное. Не, сзади он не войдет и смотри пока мост я буду лутаться -то, а, того трупа а, да не, не не там палевно смотри мост я пока здесь поищу что-нибудь Ну он там один. А, не столько глупо. Сейчас мы его убьем, я пушку найду себе. У тебя один магазин скинет. На м там много м Нашел М-ку? Эм нет. Куплю? Или АУ-ку. И ау -а нету. Так, вообще повыше пойду. У кашечку нашел. Кого? Каску. Угу. Ну, кашечку. Что за бак такой, не пойму? Ничего, ничего не нашел, Ищу. Вот две обои мы вижу. Пустые, да? Нет, на двадцать. Ух ты, по мне стреляет. Быстрее сюда, поднимайся, быстрее поднимайся, он идет по мне быстрее. Этаж. Этаж, Влад, третий этаж. Третий этаж, третий этаж. Третий этаж, быстрее, заходи быстрее. Заходит ко мне. Заходит, третий этаж, столовка заходит, заходит. Стреляет, забыстреет. Ну ты, блядь, долгий пиздец. Да я пока добегу до тебя. его убил он меня лутал да я бегу я уже сзади спины вижу его И он уже туда убежал